На днях Франция вернула в Узбекистан активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов США, вдобавок к переданным 10 миллионов долларов США в мае 2020 года. В сентябре того же года Швейцария подписала с Узбекистаном рамочное соглашение о возврате 131 миллион долларов США, они уже готовы к передаче. Тем временем, по сообщению Минюста, суд Москвы признал приговоры узбекских судов в отношении Каримовой и ее сообщников. В настоящее время проводится мероприятие по организации работы с российской стороной по реализации конфискованного имущества для дальнейшего возврата вырученных средств Республики Узбекистан. В 2013 году Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что в Москве Каримовой принадлежали пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир, в Ялте, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более двух миллионов долларов США. Напомним, что 18 марта 2020 года Каримова получила новый тюремный срок. Ей добавили 13 лет и 4 месяца лишения свободы к срокам по другим приговорам. Ранее суд признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.